Мы сегодня начинаем, наверное, с, ну, сверху, с верхней части желудочно-кишечного тракта. И в отличие от предыдущей сессии, где мы говорили о пятилетних показателях выживаемости, к сожалению, эти формы рака более агрессивны. Ну и, по сути, всегда звучали как приговор, по сути, рак желудка и рак пищевода. Начинаем с рака пищевода. Это плоскоклеточный рак и аденокарцинома. Шестое место в структуре смертности от онкологических заболеваний. И а, если говорить о показателях выживаемости, то мы знаем, что плоскоклеточный рак он обладает а, худшим ответом на противоопухолевую терапию и более низкими показателями общей выживаемости. А сначала какой-то прогресс в лечении рака пищевода появился во второй линии терапии, когда, когда были зарегистрированы иммунопрепараты, а, иммунопрепараты во второй линии. Исследование кинота-аттрекшн это пембролизумаб и неволумаб, и а, две а, китайские молекулы – это комрелизум и а, тислилизум а, Что получили в результате этих исследований? А... Выявлено было достоверное увеличение общей выживаемости у пациентов в трех клинических исследованиях. Скажу, что при пембролизумабе исследовались как пациенты с аденокарциномой, так и с плоскоклечным раком. Но при этом показатели времени без прогрессирования были даже хуже в группе иммунопрепаратов по сравнению с химиотерапией. Ну, а какие-то клинические результаты с точки зрения... Объективного ответа показали наши китайские коллеги, изучая китайские молекулы. Это в основном было на китайской популяции, то ли молекулы у них лучше, мы, к сожалению, не знаем, будет ли они у нас зарегистрированы в Российской Федерации, либо эта группа как-то по-другому отвечает на иммунотерапию, и, возможно, у них имеется какое-то другое течение заболевания. Как выглядела парадигма лечения в 2019 году рака пищевода? Если мы вставляем метастатический рак, то это платина, содержащие схемы химиотерапии и только во второй линии иммунопрепараты. Что мы получали в этой ситуации? Мы получали достаточно скромную частоту объективного ответа ну, по ряде клинических исследований до 58%, но в реальной клинической практике мы эти цифры не видим. Медиана времени без прогрессирования 4-6 месяцев и медиана общей выживаемости меньше одного года. Но потом последовали клинические исследования, которые сделали рак пищевода также иммуногенной опухоли, благодаря выявлению, что эти опухоли также экспректируют, обладают эпидиэлиэкспрессией. И два исследования Checkmate 648, в котором сравнивали стандартную комбинацию цисплатина с 5 с комбинацией с неволумабом этой схеме, либо с комбинацией монопрепаратов и пенива. И Исследование кино-590, где также стандартную терапию по схеме ПФ сравнивали с такой же схемой с добавлением пембролизумаба. И какие результаты получили? Я буду коротко об основных результатах. Например, исследование Checkmate. Если брать группу с положительной экспрессией ПДЛ, то комбинация невелума плюс химиотерапии обладали достоверно значимым увеличением показателей выживаемости с дельтой около 6 месяцев. Комбинация и песнива. Если брать общую выживаемость у пациентов с положительной ПДЛ-экспрессией, также получено достоверное увеличение показателей общей выживаемости. Я здесь не показала, но показатели времени без прогрессирования были хуже в этой группе пациентов, так же, как и частота объективного ответа. Но исследование кейнот, которое также показало для рака пищевода, там исследовали и пациенты с аденокарциномость с коклеточным раком, при CPS больше 10, также достоверное увеличение показателей общей выживаемости пациентов. Два китайских исследования, двух китайских молекул синтелиМАБ и КамрелизиМАБ. Уже отличались от наших привычных исследований тем, что в первой линии использовали в основном, включались пациенты с использованием токсанов с препаратами платины. И это бы я хотела перенести эту тему на обсуждение, что мы реально используем в первой линии терапии метастатического рака пищевода. И также в этих обоих исследованиях у пациентов, у которых была положительная ПДЛ-экспрессия, были достигнуты было достоверно выявлено увеличение показателей общей выживаемости. Таким образом, благодаря исследованиям, о котором я говорила, парадигма лечения плоскоклеточного рака в 2021 году она изменилась, и мы уже иммунотерапию в сочетании с химиотерапией переводим на первую линию. И в мире также рассматривается вопросы о комбинации ниволумаба и пелимумаба, хотя это достаточно спорный вопрос, но она влияет на показатели общей выживаемости. И надо понимать, что в первые 6 месяцев достаточно большая часть пациентов она прогрессирует или умирает. Ну а уже если пациенты не получали эти обазы, тогда уже можно рассматривать иммунотерапию в последующих линиях. На сегодняшний момент идет колоссальное количество клинических исследований в лечении метастатического рака пищевода. И в основном это комбинация с иммунопрепаратами и химиопрепаратов, и таргетных препаратов. Я все жду исследований ниволумабариграфениба да, при колоректальном раке, какие-то результаты и при раке желудка. Что касается, наверное, более значимого достижение, которое касается лечения рака пищевода, то это, конечно, внедрение иммунотерапии в одевантный режим рака пищевода. Да, казалось бы, совсем не иммуногенная опухоль, но было проведено исследование Checkmate 577, где пациенты, которые получали стандартную неодевантную химию лучевую терапию, в последующем оперировались. И если это был, не, не получался полный патоморфоз, и если у пациентов было положительное Метастазы в лимфатических узлах, их стратифицировали на группу пациентов, которые получали иммунотерапию неволумабом, либо плацебо. Притом в это исследование включались как пациенты с аденокарциномой, так и с плоскоклеточным раком. И посмотрите, что получили. Время без прогрессирования. В два раза выше в группе неволумаба по сравнению с плацебо. И мы видим, что большее преимущества имели как раз пациенты с плоскоклеточным раком с дельты практически 18 месяцев по времени без прогрессирования. Выживаемость без отдаленных местостазов точно также была достоверно выше именно в группе неволумаба. Но надо понимать, что есть определенный нюанс. В групповом анализе было показано, что эти преимущества у него лумаба в той группе пациентов, которые имеют PDL-экспрессию CPS больше 5. Также большое количество исследований идет в неодевантной терапии. И э, иммунотерапия на сегодняшний момент тоже много исследуется э, в неодевантном режиме, но результаты э, мы ожидаем позже. Ну а теперь переходим к раку желудка. Я хочу начать вопрос с, э, э, начать доклад о раке желудка с вопроса. Перед вами пациент 55 лет с положительной экспрессией PDL, CPS меньше 5, HER2 отрицательный. Какую тактику лечения выберите в первой линии терапии? ЕЦИХСФЛО флот трехкомпонентный режим. Комбинацию НИВА, КСЕЛОКС, ФОЛФОКС, ПЕМБРО, ФОЛФОКС, комбинацию IP NIVA или двухкомпонентный режим КСЕЛОКС или ФОЛФОКС. Уважаемые коллеги, запущено голосование. Голосуйте, пожалуйста. Голосование продолжается. Uh -huh. интересно, интересно. Uh, то есть разделились в основном назначат Pembroke, Xealox, Full Fox и еще где-то 30 процентов назначат трехкомпонентную схему и 21 процент неволумат с Xealox, Full и только 14 процентов назначат uh, просто двухкомпонентную схему uh, хорошо о результатах я потом расскажу ну, приблизительно как бы сведу свою uh, линию доклада именно в ответе на эти вопросы Значит, какие существуют на сегодняшний момент факты? Химиотерапия увеличивает показатели выживаемости при раке желудка. Она позволяет контролировать симптомы заболевания, и комбинированная химиотерапия лучше, чем монотерапия. Пожилые пациенты больше старше 70 лет они однозначно выигрывают от проведения химиотерапии, и ослабленным пациентам можно начинать лечение с редуцированного дуплета. Исследование, которое уже докладывалось, по-моему, в 2019 году на ЭСМО, в котором в одну группу пациентов, которые могут получать химиотерапию, исследовали 100% ОКСКАП, 80% дозу ОКСКАП и 60% ОКСКАП, это пациенты старше 70 лет или ослабленные пациенты. Было показано, что показатели общей выживаемости независимы от дозы химиотерапии, которую мы вводим этим пациентам. Другая подгруппа уже в этом году, анализ был произведен в 2021 году, это подгруппа пациентов, которые мало подлежали лекарственной терапии. И вот части из них сделали 60% дозу а другие пациенты просто направились на симптоматическое лечение. Так вот, 60 на, на 40% редуцированная доза комбинированного режима значимо имела преимущество в показателях общей выживаемости пациентов. Поэтому, в принципе, этих пациентов все-таки нужно лечить, особенно нелеченных. Что касается метастатической Продолжаем с фактами о первой линии метастатического рака желудка. Мы знаем, что оксилиплатин может быть заменить на ацисплатин. Капицитабин в ряде исследованиях показал более высокую эффективность по сравнению с торурацилом. И триплет увеличивает токсичность без улучшения выживаемости. На сегодняшний момент пирубицин вообще ушел из схем лечения. Но по поводу триплетов все-таки остаются вопросы. Достигли ли мы прогресса в лечении метастатического рака желудка? Да, мы уже знаем, что К это хуже, чем Химиотерапия однокомпонентная хуже, чем двухкомпонентная, но наибольшие результаты мы достигли тогда, когда мы нашли мишень в лечении рака желудка, это экспрессия HER2, и тогда, когда мы ввели иммунотерапию в лечение рака желудка. Первая линия терапии с исследования с неволумабом по аналогии с терапией рака пищевода сравнивали неволумаб с химиотерапией кселокс или фулфокс, только с химиотерапией кселокс или Fox. И еще одна группа Нива-Ипи сравнивали с химиотерапией. Показатели общей выживаемости в группу Нива. Плюс химиотерапии были достоверно выше по сравнению только с химиотерапией, особенно у пациентов с pd больше или равны 0,5. Выживаемость без прогрессирования также оказалась достоверно выше, особенно в группе с pd больше 5. И мы понимаем, что мы можем достичь частоту частоту объективного ответа на 15 процентов больше, благодаря добавлению иммунотерапии, химиопрепаратам, чем если мы только назначаем пациентам химиотерапию. Но опять же есть один нюанс. И это есть рекомендация, что эту комбинацию химиоиммунотерапии мы назначаем только пациентов с СПС больше или равно 0,5. Синтелемаб. Тоже китайская молекула, не могу о ней сказать, потому что и в ЭСМО посвящен был целый доклад. Тоже сравнивалась такая же комбинация химиопрепаратов с синтелемабом или с плацебо. Также показали увеличение... Общей выживаемости и времени без прогрессирования эти изменения были достоверны. Опять же, у пациентов CPS больше или равно 0,5. Вот исследование с пемброризумабом, к сожалению, не очень показало увеличение показателей выживаемости. Даже при CPS больше или равно 10, но мы ждем еще одно исследование, которое еще до конца не опубликовано, не завершено. Хер-2 положительный, рак желудка, Это является, определение Хер-2 является уже стандартом в диагностике рака желудка. И ряд исследований, которые показали достоверное преимущество добавления антихер-препаратов к различным линиям терапии рака желудка. Но изновшись, да, что в 2021 году Трослозумаб, Друг Стикан, против стандартной химиотерапии у пациентов, ранее получавшие антихер-2 терапию. Ну и комбинация иммунопрепаратов плюс трастузумаб с химиотерапией в первой линии метастатического Хер-2 положительного рака желудка. Исследования с трастузумабом дурксиканом у пациентов, которые ранее получали лечение. Достоверное увеличение общей выживаемости и беспрогрессивной выживаемости. К сожалению, мы не знаем, когда этот пациент появится в доступе, и особенно в доступе в системе ОМС в нашей стране, потому что стоимость его даже, насколько я знаю, гораздо больше комбинированной иммунотерапии. Но надеюсь, что это время наступит. А что касается пембролизумаба с трустузумабом плюс химиотерапии по сравнению с тростузумабом плюс химиотерапия. А, окончательные результаты еще неизвестны, но это а, а, а, раннюю регистрацию получила это исследование, и эта комбинация уже есть в НССН. Почему раньше зарегистрировали? Потому что если посмотреть на частоту объективных ответов, то она составляет почти 75%, что на 20% выше, чем просто комбинация трастозумаба плюс химиотерапии, с медианой длительностью ответа около 11%. Месяцев. Еще одно исследование это эпилемумаб или фолфокс в комбинации с ниволумабом или трастузумабом. Здесь трастузумаб плюс неволумаб плюс эпилемумаб сравнивался с плюс неволумаб плюс фолфокс. То есть схема с химиотерапией и без химиотерапии. И очень интересно получилось. Вы знаете, вот если посмотреть на всю тенденцию, да, то обязательно использование в, раке, в лечении рака желудка химиотерапию. Да, И только иммунотерапия она не работает. То есть важно комбинировать различные препараты, но ну, чтобы обязательно в схемы были химиопрепараты. И мы видим, что уже 12-месячная выживаемость на схеме трастузумап, неволумаб плюс фолфокс 70% с медианой, приближающегося уже к двум годам. Ну а время без прогрессирования дельта 7 месяцев в пользу комбинации Трастузумаб, Неволумаб плюс Фолфокс. Таким образом, на сегодняшний момент -хер -терапия, положительная терапия HER2 положительного рака желудка уже выглядит как в первой линии, возможно, использование таргутозумап, антипедиадин один плюс химиотерапия, в последующих линиях таргутозумап, дарукстекан. Однако возникают до сих пор вопросы, каким образом иммунотерапия она повлияет на микроокружение опухоли и эффективность последующей линии, какой же Вариант лечения будет лучше для конкретного пациента. Я благодарю вас за внимание.